БА16. Порцию кристалла гидрата соли Купрум-НО3 дважды умножить на 3 молекулы воды прокалили. Образовался черный порошок, а остальные продукты реакции были полностью поглощены водой. Образовавшиеся растворы сильной кислоты объем 3 дециметра кубический имеет pH равный единице. Рассчитайте массу черного порошка. Значит, первое, что мы с вами сделаем, это определимся, что здесь у нас произошло. значит, Если кристаллогидрат прокалили, первое, что произошло, это ушла вода и получилась у нас безводная соль. Далее это безводная соль. У нас сказано, что образовался черный порошок. Купрум о 32 что это на самом деле белокристаллическое вещество, которое при нагревании, при высокой температуре может разлагаться. На Купрум О, это вот как раз-таки тот черный порошок. НО2. И кислород, да, это как раз-таки тема разложения э, солей азотной кислоты, то есть нитратов. Уравняли мы наше уравнение. Далее, значит, купром, О все мы э, определили. Остальные продукты реакции были полностью поглощены водой. То есть здесь уже идет реакция следующая с образованием H внутри. Это способ получения азотной кислоты в промышленности. Так, и мы с вами это все уравниваем. Уравняли. Образовавшийся раствор сильной кислоты, вот наша сильная кислота, и объем его 3 дециметра кубический с pH равной единице. Рассчитайте массу черного порошка. То есть вот массу купрум О нам нужно рассчитать. Во-первых, нам здесь дан pH. Что такое pH? pH это минус десятичный логарифм от концентрации протонов водорода. Для того, что. То есть я могу сказать: раз pH у меня равен 1, то 1 равно минус логарифм от концентрации протонов водорода. Как мне избавиться от логарифма? Мне нужно 10 возвести в эту степень. То есть концентрация протонов водорода у меня равно 10 в степени минус 1. Значит, это то же самое, что 0,1. Моль на дециметр кубический. Это у меня малярная концентрация. Малярная концентрация это химическое количество делить на объем. У меня есть объем, у меня есть концентрация, значит, я могу найти химическое количество протонов водорода. И оно будет равно 0,1 моль 0,1 моль на дециметр кубический умножить на 3 дециметра кубических. Тем самым химическое количество. 0,3 моль, но это химическое количество протонов водорода, откуда же они берутся? А берутся они из процесса диссоциации, Диссоциация нашей сильной кислоты. Этот процесс ступен... не ступенчатый, то есть в одну стадию необратимый. Что я могу сказать? Если у меня 0,3 моль моего протона водорода, то и 0,3 моей кислоты. Подставляю я сюда химическое количество. Далее, что я вижу, что химическое количество моей кислоты точно такое же, как химическое количество NO2, то есть тоже 0,3 моль. Далее по уравнению реакции я перехожу, точнее по NO2 перехожу к верхнему уравнению реакции. И вижу, что соотношение 2 к 4, то есть 2 раза меньше химическое количество моего Купрум О. Соответственно, оно будет равно 0,3 делить на 2, 0,15 моль. И остается мне только посчитать массу Купрум О. 0,150 дамножить на малярную массу. Она у нас равна 80. И ответ у нас получается следующий. 12 грамм. Грамм мы с вами не пишем, просто записываем 12.